Пойдем. Очень красивое здание какое-то. Со шпилем. Кстати, погода многих зданий, шпили перекошенные, повалились. Вот здесь вот архитектурных зданий, вот старых зданий гораздо больше, чем у нас. У нас нету такого количества зданий. видишь, вот это здание и рядом стоит. Пятиэтажка. Хручевка, наверное. А, да-да-да. А дальше еще красивее. Волос, присмотрите, что за улица. Что за улица, присмотрите! Ой, какой красивый. Камеечка. И... какой Какое здание? Какое здание красивое. Ага. По Нет, нет, нет, нет. Да, красиво ага. красиво красиво ну вот это тоже конечно красотуля а библиотека Ой, здесь такие здания как раз 19 век Обалдеть Да-да-да, я снимаю его Банк опять Господи, во всех таких красивых зданиях В этом городе банки. банке Бух ты мой ого го Было бы вот не в вот этих банков Ну-ка, кто это такой? Романова, а кто это? Ой, мама ми, этим предателям, бог ты мой. Ну ладно, история рассудит. Пятерка. Какое <соценно> В таком здании пятерка я сдавала. Ой, слушайте, а. Какие красивые здания забав? Не-не-не, будет должно быть Нет, нет, нет. И нас, пожалуйста. И в интернет. <laughs> да, это и в интернете будет. Так, вон там, Володя, мы еще не дошли до того здания. Надо то здание снять и Банк восточный. Ой, красиво как. Но это, конечно, убожество я снимать не буду. Совком банк. Опять. О, одни банки. Слушай, одни банки прямо город банков. Гомель город банков, а Орел город банков. Даже, по-моему, у нас их меньше, чем, чем в этом городе. И причем все самые красивые здания заняли. Фу. Ой, ой, ты посмотри, какая красотища. Тут ну, почти там внутри какие интерьеры. Там потолок весь то А Что это такое вязание? Это купец какой-то жил. Весь потолок расписан, нормально, очень хороший Нет, вы, я имею в виду, там бекарь, это общественное здание? Это вот, А, ну тогда. Ну так а что ж мы туда зайдем? туда пустит? Ну, ну что? там Да ну и что, мы будем снимать, ой, да? Ой, да, да? Красиво Красиво, я не спорю, у вас очень красивые здания Очень а Я думал, годов, а потом Да, да, да, да, да, да, да да да да это сталинке это сталинки вижу вечера я вас не снимаю я дома снимаю не переживайте мне не нужно вас снимать поверьте вы мне не нужны не переживайте, не переживайте я снимаю дома а это все во вторник Да. Дом книги. А вторый книг такой. Ага, а вот сверх, кверх, смотри, сейчас сверх снимем. Вот ну, уже старый дом. Красивый дом. Ой, смотри, какой сосад как красивый. Смотри, тренинг какая. Снимаю. Снимаю. Гоголь. Пушкин. Толстой. Вот этого не знаю. Нет, не знаю. Толстой, да. Вон, горький. Нет, какой красавчик красивый. Я сейчас подожди. Я сниму. Архитектор. Игорь Иванов, Ан Иван Иванович, величай. Дом к медиа. Ага. Ой, красиво так, вообще. Ирина. Нет, там не буду снимать. Там уже новые дома идут. Это неинтересно. Марк? Не у меня. Не забыли. Ирина. Ой, здесь красиво как-то, смотри Так, пошли теперь Стоим, стоим, стоим Ой, ты знаешь, что город красивый Город красивый Старый город очень красивый. А вот туда где мы были, собаку вообще не стоит. На Гагарина? Вонючка, там, там, там, там гадюшник. Вонючка и гадюшник. Боню. Один, ага, пошли. Папа у нас с рюкзаком. Сейчас папа в технопарк и скупит весь технопарк. Слушай, тебя не это самое. Не зацепят. Правил, ну пошли, переходи, господи. Молодец, ну, и идет вперед, и пошел. Да, Перехожу. Я, я, я, я, шоу, ага, конечно. Или там, или здесь, или то, бежать попасть. Ага, ну, конечно. Или там зацепиваются, или здесь, да? Ой, ой, ой, ты, ты, ты посмотри, так. посмотри, ты посмотри, фасад Это походу какой-то парк отечественной войны. это. сквер какой-то. А он там какой-то. победа, может быть. Вот памятник какой-то. Сейчас и посмотрим. Ой, а э, чудесно. Сделала звездочками сделала А, да, да, да, что-то что-то великолепственное. Ой, чудесно. Звезды. Здесь да, да, да, да, да, да. -да, -да. Слушай, здесь красиво, вообще красивый город. А, да, сейчас смотрим, да. Героем Великой Отечественной Сквер. Он танк стоит. Маршал Баграмян. А, среть, а был? был такой, да? да. А, чтобы был такой. так пошли танк снимать так здесь у нас ага у нас неизвестное. Известное. нет это известно а смотри вот звездой сделано как красиво пошли с той стороны глянем посмотрите как красиво сделаны скамейки господи это всего лишь орел Ой, очень красивый город Старый город очень красивый. Очень красиво. Это как раз мы по вот этому скверу идем. По громян. Вот. Пошли по вот это пошли. Ага. Я снимаю, снимаю. Снимаешь широким, а то узким смотришь, и даже такое ощущение, как будто у себя зрение сужают. Очень красиво. Я вообще... Я просто в Я просто в восторге. Сзади пойдем, а? пойдем, а, не пойдем. Ага. Пойдем. <сёк> мы с тобой не были, мы просто Он в мир. Мы с тобой грунт распилили <сёк> <селены> такой. Мы по-моему туда. Сейчас человек а потом с собой за синий и да, и но... мы, ну, мы, да, и да. Мы мы Короче, по кругу пошли, откуда приш... откуда пришли, да, да, ушли, да, да, да. туда и пришли. Ну и слава богу. Да. Ну вот, за дуг сейчас в мы зайдем. Утраваем, смотри. Утраваем, а О, горит вечный огонь. Сейчас снимем. Танк, личный огонь. 34. Да, 3. Ты 34? Да. да. Так. 34, так. так, ну надо я да, вот цветовые композиции в цвету. Я обязательно сниму. Очень красиво. Хорошо. Да. Яркий сейчас. Симой-то детенький. симой как детенький, да то мы тогда колыбу не сняли. Ой, красиво как. А вот, смотри М -м -м. Направо, видишь? Ну, Вот это тоже имеет. Что такое? Нет, так мы снимали это в памятник. Может, да. Мы же памятником вот это мы были. Мы его снимали. А вот здесь э, вот очень красивый. Старый город очень красивый. Но мы попали в какую-то на какую-то окраину, на, на Бугарина. Вообще не рекомендую туда появляться. Одни рынки. Вся эта спекулянтская территория это красивая. Фурхады. А мы мы никто, мы ничего мы никто ничего не поможет Никто ничего не делает А тем более видят, что люди приехали в город Ни одна зараза ничего не подсказывает никто ничего не знает Так, ну мы на трамвае Пуганем куда-нибудь? Если на трамвае, если поедем, то поедем Пойдем выгодят Универмах А, мы пошли в Универмах Универмах, мы потом проходим Потом уже можем держать. В общем так, мы сейчас идем в универмаг. Очень красиво. Вот, вот этот памятник. Он у них есть, как памятник. Мы его снимали. Очень красивый памятник. ага, будет площадь мира, как мы называем. называемый. Конечно, увидите какие эти самые О, такой, Сейчас посмотрим. Сейчас, да, его выключу.